Сорт томата великолепный Бони. Это мощный куст у этого томата, высотой 1,5-2 метра. Очень великолепный сорт, плодоносит до самых заморозков. Куст мощный, листья зеленые остаются очень-очень долго. Уже все остальные сорта отходят, а этот плодоносит и плодоносит. Плоды красные в виде куба. Это крупноплодный сорт, вес томата этого 511 вообще заявлено от 300 грамм плоды. Очень устойчив к различным заболеваниям и очень вкусный на вкус. Сейчас мы его разрежем, посмотрим что внутри. Вот такой в разрезе плод, многокамерный семян не очень много, умеренное количество очень мясистый и очень вкусный, без кислинки практически, в меру, слад, в меру сладкий, но я не могу передать словами, но очень вкусный томат. Этот сорт можно выращивать как в теплице так и в открытом грунте. Подходит для употребления в свежем виде, а также для домашнего консервирования. Выращивайте этот сорт и всегда будете с урожаем крупных красивых плодов.